Попили из раковины, попили в ванной, попили из унитаза. Ритуал соблюден. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы будем с вами... Стрелять зомби. О да, мы сегодня с вами играем в игру Project Zomboid. Почему мы с вами в нее играем? Потому что очень много комментариев я увидел про эту игру, где вы говорите, что мне надо в нее поиграть, она мне подойдет. И я в общем посмотрел ее в интернете и думаю, что это реально будет интересный экспириенс. Пойдем, давайте приступать. Конечно же, я прыгаю сейчас выше головы, но мне кажется, что апокалипсис это мой режим. Так, мы можем выбрать с вами местность. Нужен город такой по и побольше. West Point, 4000 человек населен. Линия. Понеслась. О, мы можем выбрать себе какую-то профессию. Ну, конечно же, я буду работником фастфуда. Я стал прочный, и у меня кулинария 2. Блин, я хочу играть каким-нибудь уродом. Дайте мне эту возможность. Я думаю, учитывая, что сейчас будет апокалипсис настоящий, мы возьмем фитнес-тренера, у которого бег <плюс>, плюс 2. Диетолог. Давайте попробуем ему демон скорости еще добавить. Бодрый. В общем, все связано с бегством. И бегун. Ладно, у меня какой то ООП получится по атлетике, но надо же как-то еще и сражаться. Крепкий, живучий. Осталось очков, минус 25. А, давайте тогда бегуна уберем. Боюсь, мы сейчас все уберем. Осталось минус 6 очков. В смысле минус 6 очков? Походу, я не могу быть... а, -а, -а! Фитнес-тренером быть очень дорого. У меня всего 8 очков. Но я все равно буду бегуном. И храбрый. Я не знаю, меньше склонность к панике. Там есть паника еще в игре. Храбрый бегун. Я буду храбро сваливать от своих преследователей. Ууу, Даже мы можем выбрать что-то здесь. Имя. А звать его будет Фитнес-тренер. Я самым стану и назову себя им. Подберем ему волосы, подходящие под фитнес-тренера. Вот. Мне нравится. Цвет. Да, прекрасно. Нет, это какой-то пляжный фитнес-выпедрежник, не подойдет такие волосы. И борода идеально, я считаю. У него не должно быть футболки. Во! Идеально, да. Шорты и белые доски, конечно же. И кроссовки тоже будут у него белые. Давай, размялся, побежал теперь. Хоп-хоп-хоп. Какая же скука. Сто дней прошло с тех пор, как зомби сожрали последнего человека. Самым вкусным из них был Юджин. Какая ирония. Я ем мозги людей, но именно Юджин въелся мне в голову. И теперь я трачу все свои оставшиеся мозговые клетки на то, чтобы понять, что это был за человек. Носок и ручка, связанные вместе, гвоздодер картофель он был изобретателем взломщиком дверей садоводом или же он был нет он не мог быть геймером даже я понимаю что это железо очень слабое а это что неужели это он Новый сервис для облачного гейминга, запускающий самые популярные игры с топовой графикой на любом железе. Так вот оно что. Этот человек все-таки был настоящим геймером. Ведь у него в MyGames Cloud доступно огромное количество игр в его библиотеки из популярного лаучера. Да, Юджин был любителем графики. В Cloud выставлена максимальная графика с 4К и 120 FPS. Очевидно, он играл повсюду и везде, ведь он использовал приложение My Games Cloud на Android. Это прекрасный сервис, способный избавить от скуки, позволяя играть в самые крутые игры на максимальных настройках. И я могу пользоваться этим сервисом, перейдя по ссылке в описании. Невероятно! Еще никогда я не чувствовал такого родства со своей едой. Я потрачу все оставшееся время на то, чтобы изучать Юджина через игры, в которые он играл. Я готов потратить на это целую вечность. Настал конец времен. Для кого-то это конец времен, а для кого-то начало самой великой тренировки в его жизни. Это история вашей смерти. Эй, что за пессимизм? Итак, фитнес-тренер проснулся и еще не подозревает, что ждет его на улице. Он готовится лишь пойти позаниматься на утреннюю пробежку. В 7 км, как обычно. Открываю окно. Ой, как хорошо на улице. Свежий воздух вошел в комнату. Это ужасно просто. Что это такое? Обязательно полотенце в руку. Окей, давайте соберем подушку, просто у в парке отдохнем. Итак, мы можем попить. Давайте попьем. Попили из раковины, попили в ванной, попили из унитаза. Ритуал соблюден. Оп, что это? Спросил себя фитнес-тренер. Во-первых... Это не мой дом. Что это за конюшня? С кучей комнат. Что, спорт лагерь. Но что это за кровь? Я не понимаю, где все, где мой протеиновый завтрак. Кто-то ответит мне за это. Как мне открыть дверь? А, не открывается. Меня заперли здесь. Черт, я ничего не понимаю, что здесь происходит. Давай, фитнес-тренер, ты должен разгадать тайну. Мы должны обязательно все записывать. Берем ручку и блокнот. И скрепку. И лист бумаги. И клей, конечно же. Зачем это все нам? Опа, смотрите, еда! Я хотел протеиновый завтрак, я его получил. Пожалуйста, скушай его <с> наполовину, но на четверть, полностью скушай его. Ой, какой вкусный таракан! Не знал, что и насекомые такие вкусные бывают. Что, давайте выйдем на улицу, посмотрим, что-то как? Что-то здесь как-то подозрительно пусто. О, боже мой, полицейские! Замбия прямо здесь, вот они! Мы были готовы к этому. Я не знаю, почему-то всю жизнь был к этому готов. Чем меня уже спалили? Нет, не говори только, что вы меня спалили. Как мне сесть за руль? Пусть по-моему никак как свалить. Ай, смотрите, я не вижу. Их. Я типа спиной к ним отвернулся, поэтому я их такой не вижу. Нужно зеркальце заднего вида и все голове присобачить, прям к виску. Куда же я иду? Оружие в полицейском участке, разумеется. Мне нужно и всех сюда позвать. Сейчас мы совершим отвлекающий маневр. Смотрите, видите, у него дробаш. Благо зомби не умеет стрелять. А это что значит? Это иконка паники. А, да я позвал. Эй, ты! Я их приманил. Прекрасная идея. Хреновая идея, так как они еще спереди. Что-то они меня все спалили. Ну погодите, будешь открываться. Машина. Боже мой, какой экшен сходу! Прям. Давай. Давай фитнес-тренер. Не позволяй себе думать, что ты обманул. Все, всех вокруг, это не фитнес-тренер. Тут же сказано, если один укус, то все, нам конец. Так, взять труп. Мы можем намазаться внутренности. Я видел такое в сериале конечные мертвецы. Кажется, это не заработает, блин. О, их еще больше. Фитнес-тренер, ты не ждал такого сегодня? Взять труп. Куда я его взял? О, боже мой, надо чаще смотреть назад. Оп, как я перепрыгнул, нифига себе, встал, пипец. Все, немножко отдохнуть А как сделать режим зомби? Я хочу притвориться своим доску а Знаете, что вам нужно сделать, чтобы стать доску своим? Надо прямо сейчас нажать подписаться на канал И нажать на колокольчик, чтобы получать все уведомления И обязательно лайк поставить этому видосу Потому что мне здесь не сладко совсем Выкинуть труп Зачем я его вообще с собой таскал? Что это за функция такая? Ага, смотрите, я могу отпихивать зомби Боже мой, это очень опасное мероприятие Почему? Я вышел в шортах и в майке алкашки Давайте зайдем в дом край мать твою Нет А, нет как опасно! Я немножко растерян, друзья, я не знаю, что мне делать. Я могу использовать ручку как оружие. Да, походу могу. Я должен сразиться с полицейским и забрать у него шотган. Пойду одолею его мою... ручкой. Черт возьми, как вы меня задолбали, зомби. Дайте мне покоя немножко. Куда делся полицейский? Вот куда он ушел? Полицейский! Плохи мои дела. Давайте идем спокойно. Привлекаем внимание. Вообще крадемся. Они наплевали просто на мой режим. Мне следовало, мне кажется, осмотреть. Оп! Открывай. Ломится, гад. Ломится в дом. Так, простыня, подушка. Мертвая крыса. Как же мне везет сегодня. Так, я устал бегать. Давайте умоемся немножко. Я весь плотный, Нехорошо это. Давайте подъем еще. Они ломится прямо сюда. Лучше, давайте-ка свалим отсюда, что ли. Вот так, осторожно. Немножко стало тихо. Немножко стало спокойно. Вот машина. Что мы можем сделать? Мы открыли багажник. Так, что в багажнике? Ничего. А? Все, мы освоили. Все, теперь давайте капот откроем. Давай, открывай гад. Так, что у машины не так? У нее поврежден двигатель. Где-то здесь был полицейский. Смотри, зомбары ломится до сих пор в этот отель. Тупица. Надо не забывать смотреть по сторонам. Как радар, как радар. Ничто меня так не манит, как эта полицейская машина. И у нас сейчас все шансы подойти к ней очень незаметно. В багажнике должно быть что-то. Энергетический напиток. Хоч, хоть что-нибудь. Ну, ничего нет. Скорей, скорее, скорей, скорей, скорей, Стоп, что, попробуем? Может, ее убить? Тыкнуть. Я сломал карандаш? Я сломал карандаш! И не сломал? Я сломал карандаш, но хорошо так ее пнул. Очень суровые условия у меня здесь. Они могут друг друга привлекать. Ой, смотрите, какой привлекательный зомби. Пожалуй, последуй за ним. Полное говно, полное дерьмище. Погодите, дробовик? Скорее, всего заберем. А, нет, нет, нет! Кус, сволочь, он его видно с тренера нет! Боль, скорость слегка снижена, незначительное кровотечение, требуется перевязка. Так, закрыть. Я надеюсь, он не видел, как я сюда зашел. О, о блин! Только не говори, что ты сейчас сюда вломишься. Так. Так, вы добавить в избранное? Взять в обе руки? Пожалуйста, не ломись сюда, я тебя умоляю, я просто ради бога. Так. О, боже мой!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 нет, Тренер, нет. Еще один укус. Боль, кровотечение. А я инфицирован? Почему я без патронов? Боже мой. Пойдемте в лес. Нет, в лес это тупая идея. Не пойдем мы в лес. В лесу могут быть зомби. Но я могу спрятаться в лесу на время. Какое говно. Они идут за мной. Я коцаюсь? Немножко, да, вроде бы. Ладно, на тренировках и не такое бывало. Чуть-чуть покровит. Ни хрена себе чуть-чуть покровит. Я огромный след за собой оставляю. Просто раком вся вспорота. а Ааа, нет. Что мне там? Дискомфорт. Мне дискомфортно? В целом, очень дискомфортно. Слушайте, мне нужна передышка хоть где-нибудь. Я столько не бегал в жизни. Друзья, я соврал. Я на самом деле стрейдер. Я обманул всех. Дверь! Откройте гребаную дверь! Ладно, мне здесь, видимо, не рады. Ладно, когда мне эмоции пропали, я взял себя в руки. Я готов признаться, я фитнес-тренер, настоящий. Меня даже зовут так, родители так назвали. Неужели я не взял с собой каких-нибудь там патрончиков для дробовика? Походу нет. Это же очень обидно. Так, аптечка первой помощи. А как мне ее применить-то, а? Ой, мама. Охренеть, я сейчас весь город соберу. Так, у меня новый какие-то параметры. Умеренное напряжение, передохните. Ребята, у меня перерыв. Мне нужно передохнуть. Зачем я вообще вышел сегодня на тренировку? Мне бы лучше вот час Немножечко тихой улицы. <свист> О, какая толпа за мной идет. Они идут как-то очень быстро. Зомби не устают. Забежал за угол. О, здесь еще больше друзей. Аккуратнее. Они меня видят, что я делаю неправильно. Как делать так, чтобы я был не заметен? Как в реальной жизни, как до апокалипсиса. Я думаю, что в лесу я смогу убежать от них. <свист> <свист> <свист> О, боже мой! Отойди! Отошел! Отошел! Отошел! А! Ай, боже мой! Споткнулся, господи, какой неуклюжий. Можно пинать прикладом. Конечно. Зачем? Я побежал в лес. А меня не кот снова Я просто испугался. Оделся легким испугом. Всего лишь таб в штанишки. Ну ничего, у нас есть опция. Помыться в раковине. Отойди от меня. Отойди от меня, я обосран. Я обосран. Ты испачкаешь об меня. Отойди. Пожалуйста. Ааа. А нет! Что-то я весь изодран. это просто еловые иголки. Я просто весь выпуск буду бегать от них. Дайте мне передышку, е-мое. Так, все. На свежем воздухе у меня голова прочистится. Я успокоюсь и смогу подумать, как следует спрятаться в елочке. Если такая конечно, хорошая идея. Я не знаю, я не уверен. Давайте все-таки попробуем. съесть мертвую крысу. Ну-ну. нас ну. тренер решил себе усилить тренировку. Чуть-чуть осложнить задачу. Оставо побежал в лес. Я скрытный, как белка. Никто меня не заметит. Это что? Конец карты? Нет, это не может быть. Это какая-то усадьба. Давайте попробуем. Оп! Хорош! И теперь меня никто не видит. Все. <гас> Есть время подумать. Так, погодите. Оно что, они идут? Походу идут, но я сейчас... Давайте обнюхаем клея, чтобы немножко пожить <laughs> в раю. Коробка патронов! Погодите! Ой, я в панике-то. Да, взять. Погодите, что я могу сделать? Вынуть патроны из коробки. Вынулось! Что я могу теперь сделать? Изъять оружейный порох. Поставить. Туда поставил. Я поставил? Да как мне пользоваться патронами? Ребят, скажите мне, кто это на милость. Взять в основную руку. Хорошо, мы взяли. И чё? Блин. Зарядить. Вот. Сейчас. Тихо. Тихо, я устал бежать. Пошел. Нет, нет. Вы все ублюдки, неспортивные. Отойдите от меня. Отойдите. А, а. нет. Нет, нет. Вы... Ты тренер Какая охренительная игра. Опа, я встал. Я встал зомби. ха, -ха, -ха. дуралей. Все, чем я пытался сегодня, это таракан и дохлая крыса. Вы это съели. Мы выживали 11 часов и убили 0 зомби. Итак, что мы узнали в этом эпизоде? Укус нас не убивает. Нас убивают только тогда, когда разрывают на части. И мы хреновый фитнес-тренер. Но есть положительная сторона, а теперь он отдохнет наконец-таки. И на этом мы с вами закончим играть в Project Zomboid. Друзья, если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк, пишите в комментах. Хотите вы, чтобы я продолжил в эту игру за нового персонажа или продолжить за фитнес-тренера, но не в образе зомби, а как бы ребутнуть. Поместить его в день сурка, где постоянно будет бегать и коцаться об зомби. Но с каждым днем он будет больше и больше учиться. Это же прекрасная история. Если вы хотите увидеть ее, пишите об этом в комментах и ставьте лайк. С вами был Юджин, и всем пять!